Привет начинающие караванщики, если вы еще не путешествовали на своем караване, я расскажу вам насколько это легко и достаточно комфортно. Начнем с этой части, это тот караван в котором мы живем. Первое, это абсолютно обычная машина, руль, коробка передач. Единственное что отличается, что вот эти кресла поворачиваются, здесь есть рычажок, ты вот его выдергиваешь, поворачиваешь, все этот стол двигается вот так вот соответственно за столом может сидеть наверное 5-6 человек у нас тут есть такие штуки которые закрывают окна на ночь чтобы было безопасно и комфортно в этом конкретном караване есть панорамное окно вот здесь вот его можно вот так вот открыть очень удобно и светло есть шторки если надо здесь очень много полочек все должно быть зафиксировано потому что все ездит по машине вот буквально вот стабилизатор я положил на, на простыню, потому что он ездит надо помнить что в путешествии на карване все нужно фиксировать все поэтому вот смотрите вы не откроете вот просто э, вот эти полочки надо нажать чтобы открыть нажали открыли Закрыли, защелкнулось вот. То же самое вот здесь в холодильнике Смотрите, есть защелка С помощью которой фиксируется Вы не откроете так холодильник Надо нажать и открыть Здесь кухня а Раковина закрывается вот такой вот крышкой Вот Газовая плита Позже я покажу, там газовые баллоны У нас в багажнике Работает абсолютно так же, как дома. Вот. Смотрите, еще одни защелки, с помощью которых фиксируются двери. То есть, вот она работает вот так. Для того, чтобы открыть, надо щелкнуть. Все зафиксировано. Конкретно вот этот караван рассчитан на 4 спальных места. Вот еще одна кровать, которой мы не пользуемся. Идемте, покажу, где мы спим. Все фиксируется. Вот, наша кровать, она достаточно большая. В принципе, я помещаюсь вот так вот. Ноги не висят, все удобно. Скажу честно, что я достаточно высокий, но мне комфортно спать. А, вот, давайте покажу туалет. Туалет работает просто. Нужно открыть вот заслонку. Сделать свое дело. Вот здесь есть кнопочка смыть, закрыть заслоночку. Все. Умывальник очень удобно. Здесь мы чистим зубы, умываемся. Есть окошко. Ну, в общем, достаточно удобно. Душевая кабина абсолютно такая же, как у нас в квартирах. Ну деревянные э, деревянный пол э, смеситель вот все все нормально я высокий, и мне удобно там принимать дождь несколько окон вот покажу как закрываются окна например вот надо надо об этом помнить когда вы будете путешествовать потому что с открытым окном с открытым люком ездить нельзя надо закрыть зафиксировать есть шторки от комаров например вот. Или полностью закрыть. Здесь есть фонарики. Включательные. Все на защелочках. Очень много, очень много места. Мы все не используем. Фактически используем только вот эти. Вот эти шкафчики. Еще хочу обратить внимание. Многие, кто начинают пользоваться, они знают, что... А все фиксируется все фиксируется фиксаторами вот. вот тут вот есть кнопочка которую надо нажать, то есть если вы не нажмете вы не сможете открыть, надо нажать кнопочку, повернуть рычажок, вот тогда вы сможете открыть, все предусмотрено для того, чтобы можно было безопасно двигаться в дороге вот такая вот панель инструментов в доме есть, а, например что мы можем проверить, вот состояние батареи, это внешняя батарея вот, состояние внутренней батареи это вот аккумулятор машины. А, наличие воды. В баках здесь бак на 120 литров, вот наличие. Ну, в общем, половина, уже чуть меньше половины. А, мы можем полностью отключить свет. Вот. Вот, все, нет, нет подачи э, электроэнергии на дом. Вот. Или воду. Вот здесь мы включаем э, отопление. Вот смотрите, если мигает домик, значит мы нажимаем еще раз, отключено отопление, выбираем, сколько мы ставим. Я обычно ставил 18, сейчас где-то 4-5 градусов тепла в Португалии, и нам было ночевать достаточно комфортно. Вот если мигает вот такая штучка, это значит, что включен подогрев воды. Вот, ход, эко или отключить. Ну, в общем, у нас э, она греется постоянно. Конкретно вот эти два каравана мы брали на прокат в компании GoFree. Перед тем, как выдать вам караван, ребята проводят детальный инструктаж и дают подробную видеоинструкцию вам в дорогу. То есть даже если вы никогда это не делали, даже если вы никогда не путешествовали на караване, не бойтесь, вам все расскажут и покажут, как делать. Это все просто. Друзья, я хочу вас познакомить с Алексеем и Юлей, которые путешествуют на своем автокараване по Европе. На своем канале они рассказывают об особенностях такой жизни. Алексей делает обзоры разных автокараванов. Смотрите их трейлер и подписывайтесь на их канал. Чтобы набрать воду надо сделать следующее нажимаем открываем вставляем шланг просто вот у горлышко включая легенько все покажу как выглядит багажник в этом автодоме здесь поломали ручку в общем поэтому мы съемный пользуемся Тут есть шланг для того, чтобы набирать воду, есть ведро для того, чтобы мыть пол, швабра, газовый баллон. Вот эти подставки для того, чтобы выравнивать автобус, выравнивать караван на месте стоянки. Если где-то неровная поверхность, вот, можно подставить под любое колесо и выровнять машину. Туалет, самое интересное. Вот вчера как раз ездили выливать. Может быть, не удастся мне снять видео, как мы это делаем в следующий раз, поэтому просто покажу. Вот тут вот такая кассета. Вот. Приподнимаешь вот этот фиксатор, вытягиваешь ее, вот эту штуку. Открываешь, вот открываешь, выливаешь с нее все. Закрываешь, засовываешь, фиксируешь. Вот и все. Можно ехать дальше. Друзья, подписывайтесь на мой Facebook Роман Стелл. Там я рассказываю о том, как мы живем в Португалии. Делюсь своими мыслями и мотивацией.